Первый кекс между новыми партнерами это не просто какие-то потрохушки. Это как интервью. Если ты хорошо работаешь, то на следующий день вам перезвонят и предложат работу на постоянной основе.